Как бы я ни относился к продуктам Microsoft, сегодня речь пойдет о PowerPoint. Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. PowerPoint для тех, кто не знает, программа от Microsoft для создания презентаций. Это была шутка про тех, кто не знает. И хотя я не люблю платные продукты, тем более с бесплатной альтернативой, большинство пользователей, я боюсь, по привычке пользуются продуктами Microsoft. У меня стоит офис 2007 года. Честно говоря, я не думаю, что с тех пор что-то сильно поменялось. Ну то есть по сути ничего сверхъестественно нового изобрести нельзя, я уверен. Но если вы считаете, что нужна новая версия, пишите в комментариях. Переустанавливаюсь к следующему уроку. В любом случае, сегодня обзорный скринкаст и во всех версиях эти функции одинаковы. Собственно, Powerpoint это набор слайдов, которые вы показываете на экране. Вот первый слайд. Следующий слайд можно создать вот таким вот образом. Либо правая кнопка мыши создать слайд, он вставит его за текущий, по которому вы кликнули правой кнопкой мыши. А если вам текущий очень нравится, можно создать его копию. Ну и удаляются слайды просто нажатием кнопки Delete. Все новые слайды, как вы видите, он создает в одном стиле — заголовок, текст. Если кликнуть на макет, то можно изменить дизайн данного конкретного слайда. Давайте третий у нас будет вот таким, заголовок и два объекта. А четвертый пусть будет вот таким, объект с подписью. Так ну и давайте наконец создадим презентацию, чтобы было что показывать. Естественно без изысков, пока это рыба. А вы рыбов продаете? Нет. Просто показываю. Так. Ну собственно это называется два объекта, а не две колонки, поскольку тут может быть не только текстовая часть, но и любой другой объект. Вот тут можно выбрать какой. В данном случае давайте вставим диаграмму. Выбор велик. О диаграммах мы, вероятно, поговорим впоследствии подробнее. Это всеми любимая часть презентации, которая придает выступающему солидности. Давайте вставим какую-нибудь самую простую. Видите, он сразу подгрузил таблицу Excel и установил связь между диаграммой и таблицей. Соответственно, меняя данные в таблице, мы меняем и диаграмму. Давайте вот сюда, например, вставим значение побольше чтобы были сразу заметные изменения. Вот. Категория 1 у нас в первом ряду заметно выросла. А в четвертый слайд вставим, ну скажем, рисунок Smart Art. Это предустановленные в PowerPoint элементы декора, но не просто элементы, а Smart, то есть умные элемент. Давайте вставим какие-нибудь умные шестеренки. Итак, тут у нас три объекта. Больше. Еще стрелочки. Мы их можем двигать, уменьшать, увеличивать. Вот таким вот образом. Причем вот так они у нас изменяют масштаб непропорционально, а если зажать shift и потянуть за угол, то они изменят масштаб пропорционально. Так, уменьшили масштаб и стрелочку тоже подвинем. А вот это элементы Smart. В каждой шестеренке есть текст и мы тут можем его поменять. Ну для 2007 года это действительно был Smart. До появления обученных нейросетей в каждом мобильном оставалось еще лет 10. К слову, первый iPhone вышел как раз в 2007. Представляете, какой палеозой. Ну и собственно все. Вот у нас готов четвертый слайд и в общем-то готова презентация. Пока, конечно, это не фэн-шуй, но наличие диаграммы придает ей солидности. В девяносто седьмом году такая презентация вызвала бы фурор, я уверен. В девяносто седьмом году до появления первого iPhone было еще 10 лет. Да и умные шестеренки привлекли бы внимание ценителей искусства. Собственно, теперь мы можем эту презентацию показывать. Например, вот таким вот образом. Нажимая пробел мы идем последовательно по презентации, а с помощью стрелок на клавиатуре можно прыгать вперед-назад. Но сейчас у нас презентация в соотношении 4 к 3, в 2007 году большинство мониторов действительно было в этом соотношении, сейчас все поголовно перешли на 16 к 9. Соответственно поменять соотношение можно здесь. Параметры страницы и экран 16 на 9. Теперь при показе презентация будет занимать весь экран компьютера. Ну и также можно выбрать другое соотношение, например, для специфических экранов. Теперь, когда у нас все окончательно готово, презентацию можно сохранить. Сохранить можно в двух форматах. Ну то есть можно больше, но мы рассмотрим два. Собственно, как презентацию и как демонстрацию PowerPoint. Разница в том, что в одном случае презентация откроется в программе, в другом она откроется только для демонстрации, то есть без загрузки программы PowerPoint. Если вы отправляетесь куда-то на мероприятие, имеет смысл сохранять именно как демонстрацию, то есть включили и сразу показываете, но не всегда. Точнее, если вы знаете, что на площадке будет два монитора, то показывать удобнее из-под PowerPoint, но об этом мы поговорим уже в следующем видео. Ну вот, простите те, кто не узнали ничего нового, но ну, какой-то общий обзор все-таки нужно было сделать. В дальнейшем постараюсь искать какой-нибудь эксклюзивчик, а нас ждет еще два-три скринкаста по Powerpoint. Пожалуйста не минусуйте, а наоборот поддержите лайками. Такие скринкасты тоже нужно делать. Любите друг друга, даже если иногда это сложно.